Вот скажите, Джон Сноу отправляется из Винтерфелла в Драконий Камень, затем из Драконьего Камня опять возвращается в Винтерфелл, затем он едет за стену, чтобы охотиться за мертвеками, а потом он отправляется в Королевскую Гавань. Но при этом за все это время волосы у королевы никак не отрастают. Черт возьми, как это происходит? Может быть я чего-то не понимаю и в книге дается разумное объяснение этому факту. Если так, то обязательно напишите об этом в комментариях. Всем доброго времени суток, друзья. Вот и подошел к концу седьмой сезон Игры Престолов, а это значит, что я могу выразить свое мнение и подвести некоторые итоги. Для тех, кто не смотрел седьмой сезон, предупреждаю. В моем ролике будут спойлеры. Очень много спойлеров. Это уже второе видео на моем канале про Игру Престолов, но как говорится, хайпа много не бывает. Как и ожидалось, седьмой сезон вышел абсолютно предсказуемым, линейным. Многие события можно было ожидать заранее, на что в принципе намеки были уже в пятом сезоне. Все вполне очевидно. Седьмой сезон будет посвящен войне королевы Дейнерис с королевой Серсей, а восьмой сезон будет полностью посвящен сражению людей с белыми ходаками и армией мертвяков. Невооруженным глазом видно, что события в сериале затягиваются, динамика в основном достигается за счет красивых эффектов, а каких-то особых интриг здесь в принципе и нету. Даже о ужас, здесь на весь сезон всего полторы смерти. Это разумеется касается ключевых персонажей. Почему полторы? Потому что, ну, одна из этих смертей это смерть дракона. Вроде бы и важный ключевой момент, я бы даже сказал роковой момент, который раскрыл интригу, как же белые ходаки попадут за стену. Но все-таки дракон это не совсем персонаж, в нашем обычном понимании этого слова. Другая же смерть это смерть мизинца. И блин, это самый главный фейл этого сезона. Как можно было слить персонажа, с которым было связано очень много интриг, который на протяжении почти 7 сезонов манипулировал другими персонажами и его просто вот так вот взяли и слили за 5 минут. Уж чего-чего, этого-то я не ожидал и надеялся, что Мизинец останется до самого финала сериала и будет также плести свои интриги и управлять ключевыми персонажами из-за кулисы. Итак, каков же мой вердикт? Сезон вышел наименее удачным в плане сюжета, но я думаю, это был один из наиболее зрелищных сезонов во всем сериале. Конец сериала, конечно, немного предсказуем, я даже вангую, что армию белых ходаков победят, и главный вопрос только, какой ценой? В этом-то и заключается вся интрига. Так что ждем и надеемся на то, что авторы сериала сделают что-то действительно красивое и эпическое, и, как говорил Джош Мартин, конец его произведения будет сладким и горьким одновременно. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме,